Дорогие друзья, добрый вечер, уважаемые выпускники, которые пришли сегодня к нам, добрый вечер, уважаемые студенты, которые пришли, добрый вечер, коллеги, добрый вечер, наши гости замечательные, наши абитуриенты. Вы пришли на День открытых дверей Института бизнеса, нет, не так, факультета международного бизнеса и делового администрирования. Институты бизнеса и делового администрирования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Все. Больше второй раз я так уже не смогу повторить. Я ваш декан, ваш декан, я декан этого факультета Ирина Владимировна Колесникова. Вот. Что хочу сказать. Ну, прежде всего. Спасибо, Спасибо, что проявили, что проявили к нам какой-то интерес. Я говорю, сейчас уже обращаюсь к абитуриентам. И по нашей традиции, значит, вот несколько вступительных слов я скажу, а дальше действуем по проверенной жизненной схеме: а именно: выясним, что было, узнаем, что есть, и удивимся тому, что будет. Что было, что есть, что будет. Значит,. Что такое Институт бизнеса и делового администрирования? Это бизнес-школа номер один в России. Это первая школа, которая я занимает ведущую позицию. Не просто ведущая, это школа номер один, как мы себя позиционируем, позиционируем совершенно однозначно. И в этих сложных сегодняшних условиях а, мы фактически упрочили свой статус. Каким образом? Потому что мы Единственное, первое и единственное, главное, что первая, но пока единственная бизнес-школа, имеющая самую престижную мировую аккредитацию бизнес-школ ССБ. И в нынешних сложных условиях эта компания, эта аккредитация академических бизнес-школ приостановила текущие процессы аккредитации, но те, кто получили аккредитацию, она не сняла. Нас. И поэтому мы остались с этим орденом, мы переживали, что будет. Но этот орден остался с нами. Мне кажется, это справедливо и честно, потому что если мы получили орден за этот героический процесс аккредитации, то было бы несправедливо нас его лишать. Но, собственно, это было бы, наверное, как-то так и комиссия самая такая, не очень хорошо бы для нее прозвучала, потому что что бы это означало? Это означало, что... А зачем тогда давали аккредитацию, если тут же ее снимаете? Одним словом, мы остаемся, видимо, на какое-то время, не только первыми, но и единственными номинантами такой аккредитации. Бизнес-школе нашей, институты бизнеса и злового администрирования, уже 35-й год. Мы в этом году, в 2022 году, будем делать 29-й набор на программу бакалавриата. То есть 29 лет мы на рынке. Образование. Начинали мы с небольшого, начинали мы без какой-либо государственной помощи. И только когда мы стали уже, так сказать, такими известными, знаменитыми, приобрели репутацию деловую, у нас появились бюджетные места, мы, в общем, стали вполне государственными. И, в общем-то, очень этим гордимся. 29-й набор. Сумма ее. То есть ну, мы старейшие. Посмотрите, да, вот. да? Ну и прежде чем по нашей традиции, понимаете, вот мы исходим из того, что рассказывать о себе можно много, долго, хорошо и красиво. И, в общем-то, это не стоит большого труда, потому что сказать можно все, что угодно. Но мы придерживаемся принципа того, что по делам их узнаете их. Наши дела – это наши выпускники, это наши студенты. Их успехи – наши успехи. Наши успехи – это их успехи. Я думаю, что никто не возражает против такого подхода из выпускников, потому что мы взаимно друг друга усиливаем. И поэтому, в общем-то, сохраняем, так сказать, свое бизнес, бизнесовое братство, которое замешано на студенческом братстве. И поэтому… Я предоставляю с удовольствием слово сначала нашим замечательным выпускникам. И вот на экране я вижу замечательную девушку Алену Мускавенко. Она, вероятно, самый такой ветеранец из выпускников. Чего по ней не ну, сказали, наверное. В 198 да, да. Алену... году поступала, да, я получаю. В 198 году. Да, да, да, Значит, закончил в 2002 или 2003. Третий, да, специалист, потому что еще был. был специалист. В 2003, -2003 да. году. То есть у вас уже сколько тоже будет в следующем году, будет уже страшно сказать. Сколько да, лет? да, 20... Ой, 20 лет окончили а института да. 20 лет. Ну расскажи, пожалуйста, в нескольких словах, чего вы добились за эти 20 лет, как вы ухитрились сохраниться в 18-летний. За эти годы я добилась, вот благодаря тому, что я еще училась в Голландии, получается, получала второй диплом по обмену в Хессайзер, у меня, получается, я потом работала сначала финансовым менеджером в крупной голландской компании в России уже, а потом вот, выпала возможность, я открыла свой бизнес. Благо наше образование позволяло, как нас научили, не, важно не все знать на этом свете, важно знать, где добыть информацию, потому что специалистов во всех областях быть невозможно, но можно, как, бы, как говорится, все найти и все узнать. Вот, я открыла, сама с нуля построила, даже строителям благодаря нашему институту удалось поработать, проекты сама делала. то есть мы, мы построили отель, да, я вот рисовала проекты, сама электричество и все, то есть все узнали, а, узнала, что это стояки, когда... ну то есть все вообще с нуля, начинали с котлована, построили отели, рестораны, и вот на горнолыжном курорте Абзакова, это под Магнитогорском, то есть Башкирия, альтернатива Сочи очень такая приятная. И по цене, и в принципе, то есть мы там такой азис московский, скажем так, потому что качество у нас все-таки другое немножко. Вот. Вы пользуетесь, пользуйтесь, Алёнушка, пользуйтесь. Да, вы ну вот как это бы это хочу, действия. и я уже тогда предлагала сколько-то лет назад, сейчас вот опять предложу, что можно сделать какие-то общие программы выездные, и можно с удовольствием приму любых студентов, то есть можно говорить, что ранхис, ссылаться на Маскенка Леонусу Сергеевну и э, получить скидку. То есть я ресепшн предупрежу, так что будут дополнительные скидки для, скажем, студентов или людей, сопричастных с нашим институтом. Вот, ну, в принципе, что еще сказать? То есть, ну, все дается, все кризисы пережили. Э, ну, у меня такой еще бизнес оказался специфический, что каждый кризис э, у меня, наоборот, счастье то есть те люди, которые не смогли уехать в Куршавель, приезжают к нам, потому что у нас как бы ну, у меня на Урале самый лучший отель, то есть я получала я три раза входила в пять самых лучших горнолыжных отелей России, меня награждали да вот, поэтому так что welcome как говорится с удовольствием всех примем. Все сами делали, все бизнес-процессы, все абсолютно. Но благодаря где? вот какая-то закалка, что ли, мне кажется, ну, как настоящий бдинец, мы говорили, и мне кажется, может пережить все, все кризисы, все этапы бизнеса, все, мне кажется, легко и просто уже, играющий даже где-то. Вот. Здорово. Алена, а вам помогла работа в этой голландской фирме, нет? Ну, мне помогло, потому что это был еще семейный бизнес, то есть там были какие-то основные навыки, то есть я разобралась в каких-то схемах в бухгалтерии, где-то там как что как в налогах, вот в нашей стране происходит и вообще там в судах. Все равно любой опыт работы, мне кажется, особенно если вот такой международный он то он помогает юркости ума, то есть ты набираешь опыта в плане вот, вот гибкости вот этого, потому что когда разные страны, все равно разные восприятия мировоззрения и разные законодательства, и вот здесь ты начинаешь маневрировать, и у тебя какая-то ну, гибкость приобретается, то есть ты потом уже, ну, какие-то вещи легче от тебя заходят, и понимаешь, ну, я говорю, кризисы легче переживаются абсолютно любые. Ну, кризис – это всегда и возможность, это сейчас очень конечно звучит, да, не, ну это всегда окно возможностей, кто-то, я говорю, как вот я просто наблюдаю, у меня большой круг общения, благодаря отелю тоже с гостями со многими подружилась, кто-то в кризис разоряется, а кто-то в кризис становится, скажем, Forbes пополняет списки, поэтому, ну, то есть тут это всегда, кто как воспринимает и кто как умеет перестроиться на новые процессы. Ну да, Перемены и кризис зависят от субъективного фактора восприятия, но еще от объективных возможностей, наверное. Ну да. Как ну дай вам Бог, дай вам Бог процветайте а дальше. Спасибо. Спасибо. Дайте и вы к нам, пожалуйста. Обязательно. Хорошо. Все, спасибо, да. Аленушка, дорогая, спасибо. И если останьтесь с нами, может быть, какие-то вопросы потом. Послушайте еще раз Да, хорошо. Послушайте. Спасибо, спасибо. Наталья Дорна, подскажите, пожалуйста, кто, кто у нас идет? Кому слово дать сначала? Жене Власову или Ну, а... кто постарше будет? По-моему, Женька. А, нет, Влас. Женя постарше. Женя постарше, Женя, да. Женя постарше давай, а, Женя. Да, да? Ваш выход, да. Не власть, он, да. да, здравствуйте всем. Я не большой любитель публичных выступлений, конечно, но постараюсь рассказать, что знаю. Так, я в целом должен рассказать, кем я работал после того, как я закончил наш замечательный факультет. После того, как я закончил бакалавриат у нас, я... Оказался еще в магистратуре, к сожалению, на нашу на другом. А после этого я попал э, в рекламный бизнес. Э, рекламный бизнес, хотя на него, соответственно говоря, я не учился, но тем не менее э, тот скоуп знаний, который я получил за все 4 года обучения в бакалавриате, он в целом мне помог в дальнейшей жизни, потому что он был достаточно разнообразным, а не узкоспециализирован на чем-либо. Вот, э, я проработал 2 года э, в одной, скажем так, европейской группе компаний рекламных, которая называлась Media Plus Group, после этого я решил сменить род своей деятельности, поменять компанию, перешел в другую, но я на время разочаровался в рекламном бизнесе и том, как он расстроен, и я рискнул, знаете, поддался своей интуиции и перешел совершенно в, другое, в другую сферу, войти. Войти, но связано немножко с тем, чем я занимался по работе рекламы. Я нисколько не жалею о том, что я взвешенно принял решение и поменял сферу деятельности, потому что войти IT нужны не только разработчики, но и люди, которые являются, скажем так, трансляторами того, что делают разработчики в наш бренный мир, так сказать. И вот последние два года, даже три года, я работаю в одной из э, IT-компаний, сейчас уже она международная IT-компания, до этого была э, Russian-based, так сказать, компания. Э, я перекультировался из просто человека, который занимается рекламой медиапланера, в, можно сказать, полноценного маркетинг-менеджера и части продуктового или проект-менеджера. Я, к сожалению, до конца не разобрался во всем этом. Вот. Э, можете мне, может, мне подскажете, зададите какие-то вопросы, на которые могу ответить, помимо того что я сейчас рассказал, краткую презентацию самого себя. Да, я заканчивал вообще а, направление управления персоналом. Но вот повернул меня совершенно в другие степи. То есть вам хватило ваших знаний, ваших навыков для того, чтобы вы и регламе Да, и, да. В этом, это классно. Эти... Во-первых, в первую очередь очень помогло то, что у нас очень сильный был английский язык. Благодарю всех наших преподавателей, потому что что General English, что бизнес English э, дали большое преимущество над моими другими коллегами и вообще людьми на рынке труда. Оказывается, что э, знаете, побывав в университете, учив английский, я думал, что э, среди моих однокурсников было много людей, которые знали лучше английский. Меня я думал, так везде, так вот нет. оказывается В мире не так много людей, которых хорошо говорят по-английски. Вот. В России я имею в виду. А помимо этого, конечно же, тот набор дисциплин, который был у нас в бакалавриате, он давал какую-то необходимую базу знаний для того, чтобы потом, согласно уже внутренним интересам, можно было углубиться туда, куда интерес. Вот, без этого, я думаю, я потратил бы гораздо больше времени на адаптацию на работе, в которой сейчас окажусь. А скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, Жень, uh -huh. вот то, что, то, чему вы учились, когда вы учились? Устарело или все-таки это работает и сегодня? Наверняка это, не можно сказать, не устарело. Это та база, на которой строятся уже современные практики. Вот так. Например, в стратегическом менеджменте и вообще просто в менеджменте, то есть новомодные практики, они не могут быть до конца поняты, если не знаем какую-то базу. вот Ну, конечно же... Первым делом, в общем-то, сразу вспоминаю макро- и микроэкономику. Абсолютно не профильная часть была. Но вот то, что там узнал, оно понимает, помогает понимать, как работает мир. Вы довольны своей жизнью? Сложный вопрос, я понимаю. Я бы сказал, даже некорректный вопрос в нынешних временах, но в целом. В целом, да, конечно, довольны. Слушайте, вы не женились еще? Нет, и пока не собираюсь. Ну хорошо, гуляйте пока. Спасибо Юрь, большое. Вам спасибо, что пригласили. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. А я вижу, что появилась у нас Аня Рудакова. Которая... Здравствуйте. Всем Ой, красава. Привет, Анечка. Здравствуйте. Я вас так рада всех видеть. О, боже. О, да, да. Какие красивые у нас девочки. Какие у нас классные мальчики. Я просто потрясающе просто. Ну, скажите, пожалуйста, расскажите, Анечка, про себя несколько слов, про жизнь свою, про С карьеру радости. свою, про планы свои. С радостью. Сколько у меня минут? Как, насколько развернуто рассказать? Ну, минут пять-семь, вот так как-то. Хорошо. Всем привет, много знакомых лиц. Надеюсь, буду полезной. Меня зовут Рудакова Анна. Я училась и на бакалавриате, и на магистратуре в Институте бизнеса и делового администрирования. Значит, чем я занималась? Когда я вышла из института, я пошла заниматься благотворительностью. Мне казалось, что эта тема очень важная, потому что мне очень хотелось быть предпринимателем. Я точно после выпуска института понимала, что я не хочу работать в найме, но хочу предпринимать. Я разочаровалась с благотворительности, в том смысле, что... Как мне казалось, не очень этические вопросы с привлечением денег, фандрейзингом бились с этой сферой. И после этого я нашла и попала в первую компанию, в которой просто вот в HeadHunter я написала имя «Социальные проекты», потому что мне казалось, что мне хочется заниматься бизнесом, но связанным с социальным смыслом, и попала в компанию «Социальные проекты» которые, наверное, заработала свои первые большие деньги, стала партнером и занимались мы социально-наружной рекламой, то есть давали возможность международным компаниям а, сделать рекламу с каким-то смыслом, да, условно говоря, там, don't drink and drive initiatives и многие другие, не пей за рулем и так далее, когда это вроде реклама, но с социальным смыслом. Пока я училась в институте, я проход... училась долго во Франции, и мне кажется, это был очень важный и полезный опыт, потому что вообще вот понимание, как устроен другой рынок, как устроена другая страна, сравнение образовательного да, подхода, обучение, э дру... другая культура — это все очень-очень важно, и это во мне тогда сформировало четкое понимание, что я хочу быть в России я хочу здесь делать проекты со смыслом э, и быть предпринимателем. Вот с таким вот ощущением я вышла из института. И ва важно отметить, с большой тягой к обучению. То есть, наверное, это правильно отметить, что после института мне было приятно, и я понимала, что этот процесс, он запущен, и обучения будет много в моей жизни». Вот. В настоящее время, когда я покинула социальные проекты, я решила основать э, форум и премию, который называется Women Who Matters. На сегодняшний день пять лет этому форуму. Он самый крупный в России форум, который говорит о лучших практиках и проектах международных и российских компаний в отношении женщин. И это не столько про феминизм, как многие думают, а это про конкретные кейсы, проекты и программы, которые делают сейчас крупные компании, может быть, правильно сказать, делали две недели назад, сейчас очень многое меняется. Посмотрим, что будет, но я этого не боюсь, потому что выпускная работа у меня была про гибкость стратегии. Я ее, кстати, недавно вспомнила и подумала, что это очень сильно сейчас поможет. Вот. И вообще, мне кажется, я после института вышла с таким качеством, очень важным, как адаптивность и э, понимание того, что вот стратегия, которую ты выстраиваешь, она может меняться, и любой опыт, он ценный. Поэтому я вот по ниточке свои знания и работы собирала, и это все воплотилось в проекте Women Who Matters, после которого я запустила первую в России ассоциацию которая называется «Diversity and Inclusion». И сейчас еще тема «Sustainability», которой мы занимаемся. Это все, что связано с равными правами для, равных, для разных людей, включая женщин. То есть мы взяли тему женщин, с которой работали, добавили сюда разных людей, которые отличаются по национальности, по возрасту и так далее. И вот с профессиональным сообществом делаем разные такие проекты. Вот, наверное, если коротко это так, ну и главное то, что вот за последние две недели мы сделали, это желание объединить людей в, в некий клуб, вот Ирина Владимировна тоже читала про него, и в целом мы думаем про образование в том числе, потому что понимаем, что сейчас очень важно получать разные компетенции, знания, и дай бог у нас, может быть, даже какие-то партнерства будут, поэтому я очень рада, что мы нашлись. Если коротко, а, то так. Супер, супер, супер. Потрясающе на самом деле. Я хочу сказать, что я имела честь каким-то боком прикоснуться лет пять назад да, к вашей деятельности. К сожалению, не могла принять активное участие, но готова исправиться, а не готова вас пригласить к сотрудничеству этим, на уровне нашей ассоциации выпускников, с тем, чтобы вы, вы получили бы, так сказать, мы бы взаимно подпитались. Слушайте, это хорошо. Как хорошо, что мы нашлись. А? мы не терялись особенно, но, но все же, все же. Спасибо. Здорово, Ань, вообще потрясающе, конечно. Спасибо. Женщины, да, женщины правят, женщины рулят. Спасибо, дорогая, спасибо. Оставайтесь пока с нами, ладно? Конечно. Я думаю, что дальше должна выступить Виза, да? да. Всем привет, добрый вечер. Очень. другая Лиза. Так, другая. Да. Виза Вайнштейн. Да, да. Постарше будет, да. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Лиза, я выпускница бакалавриата до 2009 года. Я училась по программе «Двойной дефон» два года в Москве, два года в Париже. И это, конечно, те четыре года, которые сформировали меня в личность и дали мне очень много в этой жизни. Для нас честно... Факультетный институт э, с выбором, факультетом не помог папа мой, потому что к окончанию школы я не проявила никаких особенных ярких талантов и было решено на семейном совете, что, наверное, э, учиться на менеджера это очень неплохо, потому что это может пригодиться во всех сферах э, деятельности. И вот к окончанию бакалавриата, собственно, я поняла свою сферу интересов и уже до Получила знания на магистратуре в Америке, училась себя фишно-мерчендайзингу. И уже в Москве начала свой карьерный путь. Сначала в глянцевых изданиях, потом в, марке, в русской марке одежды в качестве дизайнера. И сейчас я активно развиваю свой собственный проект, который называется «Тони Тотс». Это одежда для детей до трех лет с уникальной магнитной жестёжкой. Мы помогаем идти ребенка очень быстро э, и легко. И я хочу сказать, что э, во всей своей карьере в, на любой позиции мне очень помогал очень институт, эти навыки, которые я там у вас приобрела, э, потому что ну, нельзя сейчас недооценивать умение выступать, умение формулировать мысли, умение нетворкинга, да, умение заводить знакомства, поддерживать знакомства, обращаться к этим знакомствам. Но только сейчас, будучи уже самостоятельным предпринимателем, я про сегодняшний день вообще не говорю, но каждый месяц я хватаюсь за голову и думаю, что вот сейчас точно все. Сейчас полная труба, то поставки, то продукт, то логистика, то проверки, сертификации, что угодно. И каждый, каждая вот эта вот э, проблема, э, каждый каждой, э, вот я и моя команда, мы находим какое-то решение, какой-то ключик, и зачастую это что-то очень непрямолинейное, что-то кучерявое. И вот я считаю, что это именно, именно то, зачем и туда нужно приходить. Это вот за, э, за умением мыслить нестандартно, за умением находить творческие решения, то умением собирать команду и не задавливать творческие какие-то начинания в команде. И вот это, вот, наверное, то, что я постоянно вспоминаю, и там ваш Ирина Владимировна, и управление талантами у нас вот было. Я прям помню, учебники какие-то дополнительные покупала. И насколько это мне сейчас важно, работать с людьми креативными, и ну, будучи самой креативным человеком, вот, как вот это все менеджерить, как мотивировать, как общаться, это, это то, то, что мне э, дали вот эти года очной учебы в Москве. Вот. И, и я не знаю еще как, хотела сказать о том, что вот все эти курсы, которые я знаю лично, это, конечно, подборка совершенно удивительных ребят, талантливых и таких светлых. И для меня вообще мой, э, мои ближайшие друзья и там, теперь и семья это, это вот как раз наши наши одногруппники наш выпуск и это, это все о чем мы очень благодарны нашему институту здорово Лиза спасибо еще скажите за мужу благодарны нет ну не, не, не непосредственно я за брата нет. одногруппника но ну конечно слушайте это такая личная связь и конечно а он чем занимается он финансист. Что он делает? Финансист. Финансист. Главный такой вопрос, Аня, в тему. Кто кормилец главный? Ну, смотрите, я так скажу. Моему проекту год и два месяца. И, к сожалению, пока не я кормилец. Потому что это собственный стартап. Это пока пылесос. Понятно, понятно. Ну, дай вам Бог, дай вам Бог продолжать раскручиваться на этом благородном совершенном поле, одевать маленьких детей быстро и качественно. Лизонька, спасибо вам большое. Спасибо большое. Лизонька Химич, давай теперь вы выходите. Прошу. Спасибо Прошу. большое. Прошу очередь, да. А, да, всем еще раз привет. А, я могу сказать, что поступила в 2013 году на первый Факультет управления человеческими ресурсами в международном бизнесе, точнее, да, ну, группа, которая была создана вами, насколько я помню, Ирина Владимировна, когда мы только еще пришли, и было, ну, был первый день, мы говорили, вот бойцы моими руками собраны, отобраны, на самом деле, ну, все годы, которые я проучилась в стенах нашей альма-матер, вспоминаю с трепетом с волнением, было в каких-то моментах непросто, но больше интересно. Могу сказать так, что сейчас, вот когда ты уже будучи во взрослом статусе работающего офисного человека, разговариваешь с друзьями, с коллегами, знакомыми, и разговор заходит просто про университет, всегда об этом вспоминаю с улыбкой, с искрами в глазах, за что вам большое спасибо. Если говорить сейчас, да, о том, чем я занимаюсь, пошла я по специальности. Тот уникальный случай. Здорово, когда и так происходит, да, и когда ты тоже вырастаешь, меняешь профессию, да, как бы все индивидуальные, каждому свое, можно сказать. Но я попала по профилю, по специальности, где и училась. Ранее я работала ведущим специалистом в филипп море международной компании а сейчас перешла в штат компании сталудер Американская компания прикоснулась к прекрасному, тоже ну, здесь достаточно большое поле для деятельности, да, там развитие персонала, обучение, мотивация. И могу сказать тоже, что ну, не могу не вспоминать про университет, потому что то, с чем я работаю ежедневно, это та специальность, собственно говоря, где я и училась. Хорошо, Лиза, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот ваше знание актуально? Актуальны, да. Здесь я, наверное, вот Женю подержу, потому что в университете ты получаешь действительно базу, а, такую, ну, на которой строится уже все дальнейшее и работа, да, и какая-то, ну, специфика деятельности, потому что, ну, все зависит от того, конечно, с чем ты работаешь, с какими процессами, да, а, но... Тут, наверное, еще и большая жизненная подготовка с точки зрения коммуникации. Коммуникации э, и с с коллегами, там, я не знаю, не с коллегами, с коллективом, да, но ну, элементарно, с группой, с факультетом, потому что действительно у нас вот не было такого разделения, как я иногда слышу, что вот бывает группа, да, она как-то отдельно от всего факультета. У нас был факультет как одна семья, мы все общались между группами, у нас была большая сплоченность, мы узнавали что-то новое там друг от друга, поэтому здесь тоже вот э, такой момент, когда ты не стесняешься, да, не стесняешься даже в работе, у тебя есть разные дела, и ты можешь здесь проактивничать, тебе интересно общаться, узнавать что-то новое, давать какие-то советы со своей стороны, да, ну, то есть ты действительно заряжаешься, мне кажется, и, да, вот заряжает вот этим вот не, не бояться, брать, если сложности, то искать в этом возможности, да, ну, и действительно все время развиваться. Вот, вот в этом 100% мне здесь наша альма-матра помогла. Дай вам Бог. Слушайте, вы сейчас Леста Лаудер не ушла? Пока. Нет, нет, мы работаем. Фу, все в порядке. Дай Бог. Дай Бог. Спасибо, Лиза, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, кто? Магомед или Георгий? Наташа, кто раньше? Вас не слышно, Наталья Дорн. Да. Они кто раньше? на одном факультете. Не, не одногодки они, да? да? Одногодки. Одногодки. Просто я, я потом перевелся, поэтому давай, Магомед, вперед. <игэп> Спасибо. Добрый день, добрый вечер, точнее, всем. Меня зовут Магомед Даваков, кто не знает. Я выпускник ИБДА, группа «Международный менеджмент». Окончил в 2020 году. Я очень, в первую очередь, хочу выразить огромную благодарность вот за тот опыт за те знания которые я получил потому что да я закончил относительно недавно два года пролетели э, так же быстро практически но я практически каждый день пользуюсь теми знаниями тем опытом которые мне преподнесла наша академия сейчас я работаю в ремонтно-строительной компании э, возглавляю один из э, можно сказать одну из ячеек отдела продаж. И я как раз-таки принимал огромное участие в том, чтобы этот отдел продаж развить, собрать команду, управлять этой командой. И мне каждый раз вспоминаются те предметы, в которых мы изучали time management, project management. Вот. И за счет этого я могу сказать, то, что я сегодня как бы, имею большое преимущество перед теми, кто в ВВД не учился. Вот. Я бесконечно благодарен за тот опыт и возможность, которую преподнесли а, во время поездки во Францию. А, это дополнительный этап в моей жизни, который мне, несомненно, помог, открыл глаза на многие вещи. И мне очень также а, нравится вот это, использовать фразу «красота в многообразии», то, что помогает, брать самое лучшее из наших, из, из компаний, из стран-соседей и применять это в сегодняшней деятельности, в сегодняшней жизни. Вот. Я надеюсь, что у меня все впереди еще. Еще предстоит только использовать все то, что я успел получить за 4 года обучения. Вот. Просто огромное сердечное спасибо каждому, спасибо. кто спасибо, спасибо, Мгаля, спасибо. Академии. Ну, Георгий, давай, все ваш выход. Да, еще раз всем здравствуйте. Приятно видеть знакомые лица, еще приятнее видеть незнакомые лица. Вот, а, Да, я тоже выпустил вместе с Магомедом в 2020 году. Не так много времени прошло, но тем не менее... А, вот я, я понял, что насколько важна среда, где ты находишься. Я сейчас не буду говорить, что мне конкретно помогло, потому что помогла среда. Вот я помню, отдельно спасибо. А, Ирина Владимировна, за то, что мы так часто сидели, общались по поводу конкретных продуктов, конкретных проектов. И тогда же вот я решил связать свою жизнь не просто там с продуктовым управлением, но и с образованием. То есть я вот сейчас последние, ну, около года я руковожу продуктом в США. У нас такой интересный продукт. Мы помогаем менеджерам, мы разработчикам в Гугле, в Мета, в Netflix расти профессионально и по совместительству являюсь руководителем академических продуктов в довольно-таки большой образовательная компания, холдинге лайк-центр, like где наш продукт обычно самый высокий по success rate у студента. И как раз таки иронично, что мы тоже... Извините, преподаем... пожалуйста, термины расшифровывай, пожалуйста, не все понимаю. А, ну, извиняюсь. У нас самый высокий как, конверсия в выполнение студенческих или карьерных задач. То есть мы хорошо помогаем студентам их достигать. И как раз это одно... Из таких, тех самых тем, которые хочу показать, спасибо нашему институту. То есть критическое мышление, способность разбираться в сложных ситуациях и способность не паниковать, если что-то не так произошло. А в наше время все идет не так, но мы из-за этого растем. Вот. Поэтому не буду разглагольствовать. Помогло много чего, но отдельно спасибо хочу сказать за среду, вот, которая научился действовать из-за навыка критического мышления, который помог это активно двигаться в карьере, расти, и развиваться. Вы, между прочим, должны зайти в деканат и забрать свой кубок. Да, я помню в деканат, я так часто заходил в деканат, вот с Натальей Эдуардовной, общалась она мне все меня по учебе. Иронично, потому что я никогда не любил системно учиться и решил свою жизнь связать с образованием, я сейчас как раз магистрскую получаю в Южной Корее. Mm -hmm. вот. Это нормально, когда из плохих учеников получаются хорошие учителя. Ну, я не был плохим учеником, mm -hmm. был, у меня диплом на 5 надеюсь, хотя бы. Я пошутил на самом деле, но тем не менее, это не я отменяет понимаю. универсального правила. А вот, поскольку вы вот, по единственный из присутствующих выпускников, который поменял институт. Вот тут что-то поменялось. Вот что такое уж, почему вы поменяли? Я не помню, если честно. Имеется ну, в виду, почему, почему я поменял. А, почему к вам пришел? Да, но. Повторюсь, вот забыл про что сказать, сказать, я до этого учился на другом факультете, связанном с, там, с информационными прям напрямую технологиями, но я понял, насколько важен этот навык general management и people management, который, вот, надеюсь, это расшировать не нужно, который, которому 4 года нас прям посвящали в него. И нас еще 4 года работали с нашими установками и мышлением. И я так много слышал хорошего в RunHicks по поводу нашего института, что я такой, ну, а что ж я не с то ну я решил перевестить. Понятно. Спасибо, спасибо. Ну, ждем тебя в деканате, чтобы ты забрал то, что тебя причитается по заслугам. Георгий был у нас председателем студенческого совета в какой-то период, и очень здорово его продвинули, надо сказать. За это вам тоже особую благодарность. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Ну что ж, господа, вот это, так сказать, наши выпускники. Я должна сказать так, что... Э не думать, что я отбирала, мы отбирали самых, так сказать, лучших. Мы, то есть, это, безусловно, замечательные ребята, но я хочу сказать, что не специальная подворка-то. В общем, мы стараемся так, мы стараемся, чтобы наши выступающие, так сказать, выпускники, чтобы они менялись, чередовались, то есть, чтобы они. То есть это, не, это не, не, не то, что это подготовленная команда профессиональных выступающих, которые приходят и рассказывают. Мы с коллегами слушаем, и нам все это интересно. Мы не знаем, что, что, про всех выпускников, конечно же, мы всего не знаем. И поэтому сюда пользуемся таким случаем, чтобы узнать поподнять сказать, оживить или анимировать наши связи, наши сердечные связи, наполнить их живой кровью и теплом. Спасибо вам большое, ребята. Ну что ж, теперь, значит, настала очередь выступить нашим нынешним студентам, которые будут выпускниками. Тоже надеюсь, будут приходить и рассказывать о том, что у них все хорошо и все неплохо. Вот в каком вас я знаю, что у кого-то было... Кто хотел, там... да, Иль... да, Илья Гайдуков хотел выступить первым. Я так поняла, какое-то мероприятие у него после. Илья Гайдуков. Да, уже на самом деле все переиграл, посмотрел, уже, так сказать, вклинился в это мероприятие и хочу остаться до конца. Поэтому а -а -а. я хочу рассказать про э базис, про основополагающий вообще нашего института. Это английский язык. Так, поэтому... Стоп, стоп, стоп. Это, не... это одна из... Основ нашего института. Одна из основ, да. Но я хотел бы рассказать, что это одна из основ лично еще и для меня, потому что об этом я скажу чуть позже. Вот. А, но ну, сначала хочу сказать, что хочу всех поприветствовать, как и коллег, друзей, администрацию и, конечно же, уважаемых абитуриентов. Меня зовут Илья Гайдуков, я студент третьего курса Института бизнеса и делового администрирования нашей прекрасной академии и учусь на направлении международного менеджмента. Рад всех приветствовать, еще раз повторюсь, на таком важном событии для всех. И я расскажу про важность английского языка в стенах нашего института. Хочется начать с того, что у студентов есть не только обычный английский язык, который называется General English, но также есть и специальный курс, который направлен на изучение различных аспектов бизнеса. Это бизнес английский, бизнес English и... Следует отметить, что это не просто теоретическое обучение, не просто теоретика, не просто теория. Это постоянное развитие, работа над проектами, кейсами, составление собственного резюме. И следует отметить, что General English будет э, первые два курса, а бизнес английский будет все четыре курса. Также нужно упомянуть, что обучение соответствует международным стандартам. И на втором курсе каждый студент пробует себя сдаче международного экзамена IELTS. Это тоже немаловажно. И также э, Коллеги впоследствии расскажут о зарубежных программах, но обучение странных языков, у нас их несколько, об этом тоже расскажут впоследствии ребята, дает возможность учиться за рубежом и практиковаться в международных вузах. И еще хотел бы упомянуть один такой факт, что в стенах нашего института проходит международная конференция Student Гайдар. Возможно, вы знаете, что... На площадке нашего вуза проходит один из крупнейших экономических форумов мира. Это Гайдаровский форум. Так вот, международная конференция студентов Гайдар, она является родом деятельности нашего прекрасного факультета. И еще хотел бы отметить такую личную, личную благодарность тоже. Я учусь на международном менеджменте, и важно упомянуть, что те студенты, которые будут лучше учиться, которые будут заняты учебой, вполне они получат возможность обучаться на английском языке на третьем и четвертом курсах. Но это, ну, это только международный менеджмент. И давайте в целом тезисно повторю, это что вообще дает английский язык в нашей э, академии, в нашем факультете, в институте бизнеса и его администрирования. Это наличие двух видов языков, general и бизнес-английский. Это интерактивный формат обучения, кейсы, проекты, резюме. Это возможность сдачи международного экзамена IELTS. Это практика английского за рубежом. И это обучение английскому на направлении международного менеджмента на третьем и четвертых курсах. И также международная конференция студии на Я сейчас вкратце скажу два слова о себе, не буду много говорить. Я сейчас… те знания, которые английского, которые я получаю, дают мне возможность сейчас работать самозанятым репетитором для детей, так и для подростков. И в будущем хотел бы открыть бы языковую школу и сотрудничать вместе с нашим прекрасным институтом, нашим… Поэтому спасибо большое за внимание. Если будут какие-то вопросы, рад ответить. Спасибо большое. Будем иметь я в виду. Спрошу, Илья Николаевна, как, как, как, пойдет она на это или нет? Спасибо, Илья. Спасибо. А, Анжелика Максибалович, есть дорогая. Обещала рассказать про обучение менеджменту. Анжелика была. Я видела я ее. Вижу ее тоже, как... да. Есть? Да, я тут. Да. Буквально три секунды. Я могу пропустить еще одного человечка. Ну, пропусти -ка. Кто хочет? Ну ладно, раз уж начали говорить про язык, давайте про второй язык. Кто там готов рассказывать? Да, я бы хотела как раз продолжить. Это вы там у нас находитесь, да? Да, мы в деканате сидим. У нас просто пары поздно закончились, поэтому... Мы нашли прекрасное тихое место. Вот извините, пожалуйста, я скажу так, что вот выпускники прошлых лет, посмотрите, пожалуйста, мы в другом корпусе, у нас поменялся дизайн, интерьер. Так, к слову, чтобы вы нас... Спасибо. Когда в гости будете ждать? О, спасибо. Итак, еще раз добрый вечер. Я очень рада всех видеть на нашем Дне открытых дверей. Меня зовут Сазанова Юлия. Я студентка третьего курса международного бизнеса. И я бы хотела, наверное, продолжить наш... Рассказывать об изучении иностранных языков в нашем институте со второго курса для направлений как управления персоналом, так и для международного менеджмента. Наш институт предоставляет возможность выбрать второй иностранный язык. В принципе, на выбор предоставляются французский, немецкий, испанский и итальянский языки. Касаемо процесса, то обучение проходит довольно комфортно в маленьких группах до 10 человек. Процесс очень интерактивный, как охватывает все аспекты изучения от самых базового письма. Чтение, аудирование, так что мы получаем полностью комплексные знания второго иностранного языка. Обучение начинается с нуля, с самого алфавита. И касаемо преподавателей, я бы хотела выделить, что у нас преподаватели по-настоящему профессионалы. Много преподавателей приходят из лингвистических вузов, как я знаю. Поэтому подготовка сильная, и ну, я служу по своему опыту, и на втором вот курсе Какой язык ты учите, скажите? Я учу испанский язык, и в нашем институте у меня прям... По началу изучения испанского языка появилась просто страсть к изучению именно этого языка, и я прям очень довольна. И получается, что я уже учу его, заканчиваю второй год, и я могу с уверенностью сказать, что я понимаю, я могу говорить, читать, писать, поэтому я прям очень довольна и Могу выделить изучение вторых языков, как вот прям довольно такой хороший, хороший пункт у нашего института. Спасибо, Юль, спасибо большое. Дай бог вам. буэнос да как там, правильно? Спасибо. спасибо. Хорошо, спасибо, дорогая. Анжелик, вот вы скажите, что мы не только языки учим. Вы готовы? Да. Да, не только языки. Добрый вечер. Прошу прощения, что я так задержала, пропустила человека. В общем, я учусь тоже на третьем курсе, международный менеджмент. Хотела поговорить о том, каково это вообще учиться на менеджменте, о чем это. Но ребята сказали, что, во-первых, это очень сильная подготовка языковая, не только английский, но и второй язык. Дальше идут предметы, которые а, помогают сформировать очень много навыков, а, а, компетенций и, что очень важно, понимание и видение того, как строится бизнес, как строится в принципе мир. И это все в совокупности помогает в дальнейшем а, работать в разных направлениях а, и не обязательно идти дальше проектным менеджером или менеджером, а, управляющим какую-то другую компанию или в свой бизнес. После изучения различных предметов вы, имеете, вы получаете, как бы формируете свое собственное видение того, как работают вещи в этом мире, и дальше уже можете создавать что-то свое, предпринимать или работать в компании. Еще хотелось бы говорить о том, сложно ли учиться на менеджменте в ИБДА. Могу сказать, что вся, вся программа, и предметы создают такие условия, что студенты учатся в таком формате и потоке, что какие-то предметы эм, используют бизнес-кейсы, где-то больше диалога с преподавателем. Где-то это письменные задания или выступление и тренировка своей речи. Поэтому в общем и целом учиться интересно, и вы постоянно будете встречать перед собой некий вызов, который интересно преодолеть. И я бы еще так сказала, что разнообразие предметов на менеджменте позволяет тренировать любопытство, а это, как я уже поняла, успела, очень полезный навык, особенно для предпринимателей. Вот, как то так. Спасибо большое. Это про менеджмент, а про управление персоналом, кто расскажет? Здравствуйте. здравствуйте. Да, да, я Юля. рассказываю. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> а, да, Ирина Владимировна, здравствуйте, Наталья Эдуардовна. <свеч> Абитуриенты дорогие и все остальные. Я являюсь студенткой четвертого курса и до управления персоналом и по совместительству сейчас работаю Talent специалистом, ну или по-другому HR специалистом в международном рекламном холдинге Publishes Group. Работая там, получается, уже со второго курса, ну, с конца второго курса, прошла путь со стажера, там до да, junior специалиста и вот до позиции, на которой нахожусь сейчас. И знаете... Существует такое мнение, я бы даже сказала вере, что в институте все знания, которые ты получаешь, они могут не пригодиться на работе, что все равно там нужно будет как-то сначала обучаться, и в принципе все это зря. Ну, я просто по себе говорю, что когда шла, то были какие-то опасения, что возможно будет что-то неактуально, что придется как-то больше напрягаться, но... Сейчас хочу сказать, что на самом деле э, я очень быстро влилась в работу, в команду, э, быстро прошла адаптацию, и ну, относительно быстро да, тоже какой-то был, был карьерный рост. И во многом мне помогли именно знания и опыт, полученные здесь, на моем факультете. И даже, мне кажется, второго, даже на втором курсе. Да, Да, потому что мне кажется, что у нас э, очень много преподавателей-практиков, ну, я думаю, практически все. Вот на третьем, на четвертом курсе, мне кажется, практически все у нас, да, вроде как преподаватели практики. На втором курсе тоже были практики, и из-за этого у нас всегда, во-первых, актуальная информация. То есть не было такого, чтобы на работе я сказала что-то одно, что мне говорили там в университете, мне сказали, Юль, это что, это уже там устарело давным-давно, так уже никто не делает. А нет, ко мне даже прислушивались, и мне это вот реально помогало в настоящем моменте. И на втором курсе, в том числе, ну вот по прошествии второго курса, так сказать. И да, как уже Анжелика говорила, мне кажется, что у нас очень много вот именно бизнес-кейсов, всяких там тренингов. Там, деловых игр и вот всего такого интерактивного. И волей-неволей ты запоминаешь то, что до тебя там хотят донести. Поэтому это тоже очень круто, я считаю, очень классно. <laughs> Мне действительно очень нравится. Сейчас я вот реализовываю себя в качестве рекрутера и HR-проектного менеджера такого, но в принципе чувствую в себе силы развиваться и в других направлениях. Там обучение развитие, очень интересное направление, куда очень много девочек там, из нашей группы пошло сейчас, а, оценка персонала, там, кадровый резерв и все возможное, а, потому что очень, очень было много информации по всем направлениям, по всем направлениям были пары и ну, действительно возможности много. Вот, я когда шла на этот факультет, правда, я не целенаправленно шла, я вот как-то так подумала, что почему бы и нет, и сейчас прям очень рада, действительно, я вот искренне рада, что я приняла такое решение, ни разу за все время я не пожалела, поэтому всем очень советую, Спасибо. все идите Спасибо. к нам. Вот. Если есть какие-то вопросы, может быть, то... Со временем, со временем будут вопросы. Хорошо. Спасибо большое. Но ну, мы делали эту программу, понимаете, опираясь. Еще такой опыт будущего даже, понимаете, заглядывая на будущее. Спасибо, Ю. Спасибо. Угу. А, по поводу вот кругозора, который как бы важен и интересен для, в принципе, для любой профессии, но для управленца тем более. Вот я хочу слово предоставить Евгении Сафиной. Да, здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Добрый вечер. А мы с вами сегодня виделись, нет? Вчера. Так, добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно? Слышно, да, да. да. Все отлично. Меня зовут Эвелина Сафина. Я студентка второго курса ИБДА, направления международный менеджмент. И сейчас было очень большое количество слов сказано про навыки, компетенции, дисциплины, и про то, насколько они полезны в жизни, в будущем, в работе и скажем так. И много было сказано про то, что эти навыки можно проверить в будущем. И знаете, по своему опыту скажу, что эти навыки хорошо проверяются на различных конкурсах. Конкурсы, мероприятия, семинары, научная деятельность – все это помогает вам проверить не только себя, но и то, насколько хорошо вы освоили те знания, которые у вас были. И по своему личному опыту скажу, что знания, полученные мной всего лишь за первый курс, помогли мне в свое время выиграть на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» в треке «Студенты». И буквально на следующем неделе у нас будет проходить суперфинал. И это удивительно, потому что… Когда ты сидишь среди таких матерых управленцев, мужчина в основном, которого уже 30 плюс лет, аспиранты, ты сидишь юная девушка, но умудряешься выиграть подобный конкурс, это вдохновляет, это неимоверно. Вдохновляет. Это, вообще это, конечно, еще ваши личные заслуги. Ну Да, здесь не нельзя, сказать, да, да. нельзя сказать, что какие-то личные, скажем так, софты, не играет здесь никакой роли, но, скажем так, знания и то, что дает институт, тоже очень важно. Потому что те же самые знания помогли мне выиграть и во всероссийском конкурсе студенческом «Твой ход». И могу сказать, что грант, который получила на этом конкурсе, сейчас уже используем на реализацию проекта «Технодетки». Это такая школа, ну, как сказать, школа, кружок для совсем маленьких детей, то есть, которые еще в садике буквально, на, который направлен на развитие их soft skills. То есть, чтобы ребята еще с такого маленького возраста, понимали, что они могут стать будущим лидерами, кто они такие, чтобы учились работать в команде, но согласитесь, эти навыки пригодятся ему уже в школе, уже сейчас, и чем раньше начинаешь развивать, тем, собственно, мне кажется, и лучше. Конкурсов много, это и Олимпиады «Я профессионал», который сейчас вот заключительный этап буквально проходит, это и программа наставничества, реализуемая с ну, лучшими управленцами нашей страны. Правда, очень много всего, но, скажем так, единственное, что я могу сказать, подводя итог к этому, что надо идти не туда, куда якобы надо, а туда, куда хочется идти. Просто вот идти ничего не бояться. И тогда действительно справишься со всем и проверишь себя, и будет интересно вот идти и наслаждаться этим путем. Супер. Бесстрашная вам, Авелина, на долгие-долгие годы. Спасибо, дорогая. Спасибо. Ну вот, только ли учеба? Кто там у нас хотел рассказать про внеучебную деятельность? Давайте сначала да. так. Сначала давайте значит, про вот сильный дух, но давайте сначала про здоровое тело. Вот, Егор, да, выше, Начнем прямо так сразу? Прям сразу. Про спорт давай. Договорились. А, он... С паузами с паузами ну конечно все все как вы рассказывали дорогие друзья э, коллеги э, руководство будущий битрин всех приветствую э, всех очень рад видеть и не видеть э, <coughs> ввиду выключенных камер но э, сейчас чуть чуть расскажу про э, спортивный сектор э, не только веб, да чуть-чуть затронем еще академию, есть немножко обо мне я студент четвертого курса, учусь на международном менеджменте. Заканчиваю на протяжении всех четырех лет, развивал спортивный сектор в ИБДА, еще там при нулевом созыве. Начиналось это все с месяца одногруппницей, просто ходили и собирали людей, потом это переросло в отдел, потом это стало еще больше. И на данном этапе времени под моим руководством была создана спортивная ассоциация вместе с моей командой, и это уже большая единая структура, которая помогает развиваться всем спортсменам в ИБДА, также являюсь капитаном баскетбольной мужской сборной Ранхикс. И Академия, и в том числе ИБДА, это огромная площадка и платформа для того, чтобы развиваться со всех сторон, и для абсолютно всех видов спорта найдется место, то есть, если мы берем про академическую сборную, то это тоже невероятное огромное количество секций и всего остального. Но туда попадают только, естественно, сильнейшие. И да, в проекте спортивной ассоциации мы разработали такую стратегию, что каждый студент, который хочет заниматься спортом, хочет развиваться и, может быть, поменять спорт, мы давай, даем ему эту возможность. Также, если собирается группа людей и понимает, что этого спорта, которым они хотят заниматься, нет, спортивная ситуация предоставляет возможность и помогает создавать новые секции, новые кружки, так, так, так называемые, и все вместе заниматься спортом. Еще момент про спортивный сектор. Хочется сказать, что ты можешь развиваться не только как спортсмен, но и как менеджер. То есть полученные знания с занятий, с пар, ты можешь переносить и проецировать на внеучебную деятельность и это те самые тот самый классный момент в том что ты можешь делать ошибки э, здесь и они будут э, в твоих глазах очень велики но потом ты понимаешь что если бы ты этих ошибок бы не прошел сам то потом ты уже в будущем в работе в более серьезных делах ты бы наверное не заметил этот момент я считаю это очень важным и нужно идти в, в неучебную деятельность именно для того, чтобы ошибаться и качать свои навыки. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А несколько слов о внеучебной деятельности в целом, кто готов рассказать? Да, Ирина Владимировна, здравствуйте. Сегодня здравствуйте. про учебную деятельность рассказываю я. Угу. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Видно. Отлично. Меня зовут Елизавета Викульна, я студентка третьего курса по направлению международный бизнес. Собственно говоря, на данный момент я также являюсь главой HR-отдела в рамках студенческого совета Института бизнеса и делового администрирования. Это такое моя гордость. На самом деле, в внеучебная жизни у нас в институте – это… А, но ну это что-то особенное сто процентов, потому что такого, это, как... это главное занятие, да? Ну я не могу сказать, что это главное, но это такая неотъемлемая часть, мне кажется, студенчество. А... Потому что такой концентрации заряженных ребят, которые обладают огромным количеством идей, которые готовы приступить к реализации вот прям сегодня и сейчас, которые готовы искать партнеров, готовы сотрудничать с другими институтами Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, которые, собственно говоря, стараются сделать жизнь студентов не просто интересной с точки зрения учебы, но и с точки зрения вообще студенческой жизни. Мы организовываем различные мероприятия, мы ведем наши СМИ, мы, конечно же, уделяем большое внимание различным образовательным проектам, которые, ну, такие, как, например, кейс-школа, также мы помогаем нашим студентам в кейс-чемпионатах, что тоже немаловажно. И, конечно же, у нас в... РАНХИКС, есть такое небольшое разделение. У нас есть студенческие советы институтов, а есть студенческий совет академии, который охватывает все институты. И каждый студент может найти, скажем так, работу и занятия действительно по душе. Можно пойти участвовать в академическую студенческую жизнь и реализовывать проекты именно для студентов всей академии. Можно заниматься локальными мероприятиями. Как, например, я сейчас занимаюсь в рамках нашего студенческого совета в ИБДА. И, конечно же, тот опыт, который мы можем приобрести, правильно Егор сказал, мы можем сейчас попробовать вот в режиме реального времени применить те знания и навыки, которые мы получаем на парах. Мы их можем прямо сейчас применить в нашей проектной деятельности, можем применить их в... В составлении наших команд, в организации, собственно, нашего рабочего пространства. И, конечно же, когда мы начинаем видеть плоды наших успехов, что людям нравится то, что мы делаем, что у нас получается, что это действительно интересно, это всегда что-то необычное. Конечно, гордость, она прям вот берет. Поэтому... Да, наполняет 100%. И самое главное, что наша администрация нас очень поддерживает во всех наших начинаниях, потому что ну, это как-то всегда приятно, когда мы приходим, предлагаем новый проект, Арина Ирина Владимировна нам говорит, ну здорово, давайте работать. И это, конечно, огромный плюс. Нашим абитуриентам на будущее, наверное, хотелось бы такие напутственные слова сказать, что да, учеба это, безусловно, очень важно, и нужно уделять ей время настолько, насколько это возможно. Но обязательно попробуйте себя в, во внеучебной деятельности, в таких внеклассных проектах, потому что это определенный опыт, это знакомство, это новые команды, новые связи, что в бизнесе, как мы понимаем, ну, имеет огромный вес. Поэтому ждем вас в студенческом совете Института бизнеса и делового администрирования. Спасибо большое, спасибо. Вот мы немножечко выбиваемся из регламента про обменные программы. Несколько слов буквально. Да. Всем добрый вечер. Меня зовут Габриэла Цачева. И вместе с Ангелиной Ненаткевич мы расскажем вам больше о... Программ, программах обмена и программах двойного диплома. У всех студентов есть возможность поехать на обменную программу или получить двойной диплом, если студент выполняет следующие условия. Первое – это уверенное владение английским языком, и второе – это хорошая успеваемость. В списке партнеров нашего института есть более 50 первоклассных зарубежных бизнес-школ, большинство из которых имеют престижные международные аккредитации в области бизнес-образования. И при этом часть из программ предоставляет также финансовый грант, который покрывает расходы на транспорт и также на проживание за рубежом. Я бы сказала, что преимущество обучения за границей – это, во-первых, знакомство со студентами из разных стран мира, во-вторых, это развитие навыков гибкости и адаптации к меняющейся среде. И также это дает неоспоримое превосходство на рынке труда. И уже говоря о своем личном опыте, я училась по обменной программе во Франции, Family on Business School, но об этом более подробно расскажет вам Ангелина Нематкевич. Спасибо. Да, всем здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ангелина Нинадькевич, я являюсь студенткой четвертого курса международного менеджмента. Как сказала Габриела, мы на третьем курсе во втором полугодии должны были полететь во Францию, в институт Млион, бизнес-школ Сан-Этьен, но обстоятельства сложились сильным образом, из-за коронавируса мы остались дома. Но наше путешествие на этом не остановилось. Мы все равно продолжили учиться в этом французском институте по обменной программе а, из дома. Получили бесценный опыт, познакомились а, с очень интересными французскими студентами и вообще иностранными студентами. А, у нас были очень интересные а, пройденные дисциплины. Обучение по обменной программе действительно оказалось очень ценным опытом. Все это время на связи был наш куратор Роберт, который предоставлял всю информацию о положении во Франции, о нашем институте. Мы всегда могли задавать ему вопросы, касающиеся нашего института и в целом программы. Отдельное внимание заслушивает наш педагогический состав. И их креативность подход к обучению, потому что даже во время пандемии они смогли нас заинтересовать в Зуме, в специальной программе, которая у нас была в прокторе, на экзаменах. Мы сдавали экзамены а, в специальной программе, а, нас записывали, мы... А, давали очень интересным образом все экзамены, все сдали, все благополучно. И наши преподаватели действительно старались. Они включали перед каждым семинаром, например, какую-то интересную французскую музыку, чтобы мы как-то настроились, погрузились в их предметы. Вот. Также мы всегда коммуницировали, нас подключали в маленькие подгруппы. Мы также общались в беседах с иностранными студентами и завели множество интересных знакомств с нашими французскими и международными студентами. Поэтому отдельное спасибо хочу сказать нашему замечательному доканату и за полученный опыт, и такую возможность поучаствовать в обменной программе, и совершенно по-другому раскрыть свой потенциал. Даже мы не поехали, но все равно узнали много нового. Так что спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, буквально по два, по, по два слова, по таким техническим вопросам, как квота и скидки. Ребята, вы готовы что-то сказать? Да, конечно. Да, конечно. Давай, да, всем добрый вечер, уважаемые коллеги, слушатели. Меня зовут Зорин Илья Сергеевич, студент четвертого курса ФМБД по программе международный менеджмент. Сейчас работаю в компании X5 Retail Group в управе цепей поставок. И буквально пару слов о альтернативе поступления общего порядка. Это поступление по квоте. Что же это такое? В целом, простыми словами, если у вас есть иное подданство, то есть гражданство иностранное, либо же вы просто гражданин другой страны, вы имеете право получить образование по квоте. Соответственно, что для этого требуется? Для этого требуется собрать портфолио энное количество документов и заявления. Здесь оценка происходит следующим образом. Вы подаете заявление, проходите конкурсный отбор, собеседуетесь, показываете свое портфолио, комиссия оценивает его и, соответственно, в конце выходит ответ. Выступаете ли вы по квоте Российской Федерации, или же вам необходимо пройти в общем порядке состязания к отбору. И также от себя хотел бы дополнить, что действительно, как говорила Ирина Владимировна, да и ребята, ИБДА – это семья, это связи. И мне сразу вспоминается то, что когда я проходил собеседование в компанию X5 Retail Grow еще полгода назад, то один из собеседующих меня топ-менеджеров спросил меня, «Подожди, ты обучаешься на факультете международного бизнеса?» Я говорю, «Ну да». Она говорит, «Так у меня сын его заканчивал». Говорит, там действительно учат, там действительно сила». Я не знаю, помогло ли мне это пройти собеседование, чтобы меня взяли, собственно, на работу в компании. Помогло, помогло. Да. В связи. Даю вам на суд и решение. Но, да, действительно, Ибда – это семья, поэтому сделайте правильный выбор. Илья, спасибо. Слушай, а где находится эта комиссия? Куда люди бежать -то? На самом деле, на сайте предоставлена вся информация для иностранных граждан. Подача абсолютно вся происходит онлайн. Достаточно понятная инструкция на сайте, бумаг немного собирать. При желании люди могут получить мой контакт, и я готов объяснить им, как это сделать. А вы в чате напишите? Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Ну и... Про скидки. Я про скидки расскажу. Скажите. Всем добрый вечер. Я Андрей Бучевский, студент третьего курса международного бизнеса, и хочу сразу обозначить тот факт, что скидку получить в принципе вполне реально каждому. Нужно всего лишь понять условия получения скидки, а также выбрать правильный подход к учебе. Ну, первое, что вы должны сделать, это почитать ознакомиться с положением о скидках на ФМБДА. Ну, Например, нужно понимать тот факт, что могут получить только 15% студентов от внебюджетных мест. Ну, я думаю, до каната можно узнать, сколько в итоге могут по концу семестра получить скидки человек. Значит, надо понимать вообще, насколько много людей метят на скидку и подсчитывать всегда свои баллы и примерно подсчитывать баллы остальных чтобы понимать где вы сейчас находитесь в какой, какой ситуации и еще по поводу учебы я бы посоветовал просто быть прилежным студентом ходить на пары делать домашнюю работу и главное быть активным на, на занятиях потому что за это вы получаете баллы, вас запоминают пчеля, ну и в принципе, в целом, это помогает легче усваивать материал. Так что, если вы будете активными, то жизнь будет слаще меда. Ну, в общем, по итогу, не нужно жертвовать личной жизнью, свободным временем, вполне реально получить скидку без каких-то сверх сверхусилий. На этом все у меня. Спасибо, спасибо. Ну вот я надеюсь, уважаемые абитуриенты, те, кто остался с нами, те, те кто, так сказать, кому это было реально интересно, так сказать, наше такое ток-шоу послушать, несколько слов скажу я. Мне на самом деле вот по и добавить-то нечего. И добавить-то нечего, потому что с разных сторон ребята и выпускники, и студенты обо всем рассказали. Я бы хотела сказать о том, что да, конечно, очень приятно было слышать многие слова, потому что в общем-то, это означает, что наши усилия не пропали даром, что мы добиваемся тех целей, которые, которые ставим перед собой. Что будет дальше? А дальше мы развиваемся, как и все вы. Потому что мы учим не потому, что у самих не получается, а учим тому, что умеем делать сами, что делаем сами. И поэтому мы развиваемся. С Нового года мы планируем открыть так называемый многопрофильный бакалавриат. В этой связи мы открываем два новых направления. Значит, мы сегодня реализуем программу по направлению менеджмент, наш международный бизнес-программа и управление персоналом. Программа называется Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе. С Нового года мы планируем открыть программу по направлению экономика под названием Международные финансы технологические платформы и по направлению рекламы и связи с общественностью. Женя Павлов, трепещитель под названием «Управление восприятием, двоеточие, интегрированная коммуникация в международном бизнесе». Мы сами себе такой вызов сформулировали, потому что хотим идти в ногу со временем, нет вру мы хотим опережать немножко время. Мы всегда готовили студентов, так сказать, на вырост, то есть давали им знания. Я не случайно задавала такие вопросы, актуальна ли та информация, которую вы получаете? Оказывается, да, но это связано с тем, что мы, еще раз говорю, готовим ребят на вырост. Поэтому мы кризисы не страшны, поэтому их решения находятся в кризисных ситуациях и так далее. И в данном случае мы ориентированы на что? На то, чтобы позволить дать нашим студентам еще больше простора и еще больше гибкости для самореализации, для нахождения своего собственного, уникального, индивидуального, профессионального и жизненного пути. Смысл многопрофильного бакалавриата заключается в следующем: что абитуриент поступает на одно из указанных направлений: менеджмент, управление персоналом, экономика или рекламы в связи с общественностью. И первые полтора года студенты учатся все вместе. Они получают основы бизнес образования. Мне очень приятно было слышать то, что вот эти основы, которые, так сказать, люди получили, они работают на протяжении на протяжении долгих лет, многих лет. Основу бизнес-образования дает что? это вот Как раз это понимание внешней среды, понимание возможности, понимание значит, стратегического выбора, понимание бизнес-процессов, понимание комбинации бизнес-процессов в различных ситуациях. Развивает критическое мышление, закладывает основы коммуникативных навыков, абсолютно необходимых сказать, для развития бизнеса, командной работы, проектного мышления. После этого студенты принимают участие в междисциплинарных работах, над междисциплинарными проектами где они в состоянии подкорректировать, так сказать, свой выбор. Они могут остаться на том направлении, которое выбрали, они могут выбрать перейти на другое направление и дальше уже получать, так сказать, углубленные знания в этом направлении. Смысл такого многопрофильного бакалавриата заключается еще также в том, что междисциплинарность в рамках факультета, разумеется, остается. Планируются проекты разнообразные, где люди будут как бы обмениваться навыками, где будут развиваться в каких-то специальных областях. И в конечном счете мы готовы выпускать готовые команды, состоящие из разных специалистов. И то есть, выпускать уже людей, так сказать, ну, помимо того, что, конечно, отдельно взятых личностей, но и уже такие сформированные, притертые команды, готовые включаться в любой бизнес, так сказать, действующий или начинать свое собственное дело. Если вы обратили внимание, что многие из наших ребят, начиная с корпоративной жизни, потом переходят на стезю предпринимательства. В общем, это достаточно, так сказать, закономерная и часто встречающаяся траектория. Собственно, мы и к этому готовим, и этому учим, и это никого не пугает. Вот это что касается, так сказать, нашего формата, нашего нового бакалавриата. Гига, который нужно сдавать на каждое направление – вы знаете, у нас еще есть возможность для того, чтобы подкорректировать состав этих самых единых государственных экзаменов для каждого направления. Вот про что могу сказать абсолютно определенно, что на менеджмент сдаются следующие экзамены. Профильная математика, русский язык и иностранный язык. На управление персоналом сдается профильная математика, русский язык, иностранный язык и общество знаний. На рекламу и связи с общественностью сдаются русский язык, английский иностранный язык и обществознание. На экономику сдается профильная математика, русский язык и английский язык и, вероятно, обществознание тоже. Мы думаем об этом, потому что олимпиады по обществознанию и экономике, как мы недавно выяснили, оказываются приравнены друг к другу. И мы не можем лишить значит, всех ребят, которые выбрали направление экономика, возможности поступить как олимпиадикам, если они значит, участвовали в Олимпиаде по обществу знаний. Как-то так. Что касается цены вопроса. Мы планировали поднять цену. Но пока еще это, так сказать, вопрос не утвержденный, и поэтому минимальная цена, которую, будет, которую нужно будет платить за программу, составляет 515 тысяч за год, максимальная 623 тысячи за год. Понимаете сами, условия сложные, вопросы решаются на государственном уровне, вот какой путь, так сказать, ну не то, что нам предложат, а какой путь утвердят, вот от этого будет зависеть окончательная, окончательная цифра, окончательные данные. У меня, в общем-то, все. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Значит, Дорогие абитуриенты, вы можете задавать вопросы в чате, вы можете совершенно спокойно брать вот вопрос хороший. В условиях сложившейся ситуации, возможно ли будут стажировки, двойные дипломы и так далее. Ну вот, во-первых, сейчас сколько? Около 30 наших студентов находятся за рубежом по обменным программам. Шерина Владимировна. Сколько? Больше. Их Больше. Да, 30, да. 35-37 студентов. Мы их, так сказать, мониторим, их состояние, их жизнь. Да? В общем-то, никто не жалуется на сегодняшний народ. О чем это говорит? О том, что, в общем-то, наши партнеры, какие-то, так сказать, университеты, да, опять, не наши партнеры, какие-то университеты прекратили общение значит, с российскими вузами, а какие-то нет. Наши партнеры проявляют, так сказать, лояльность и широту взглядов, и, в общем, наших детей не обижают. Понятно, что возможность значит, зарубежных староварологов зависит от э, геополитической обстановки, но я думаю, как только ситуация, значит, настаканится, все это будет возобновлено. Еще раз повторю, что э, наша аккредитация остается при нас, это все-таки знак качества, это знак, маркер международного признания. И это знак нашего мирового, мирового уровня наших программ. Знаете, потому что Потому что, потому что обменная программа. что такое обменные программы? Вот ребят не сказали, что не только они уезжают, но и к нам приезжают студенты. И к нам приезжают студенты иностранные, потому что ну, смысл обменных программ ⁇ это иметь такой бартер студенческий. Мы своих посылаем, а они к нам своих посылают. Именно, именно поэтому обучение на третьем-четвертом курсе у нас на английском языке, тем, чтобы мы могли принимать иностранных студентов. Собираемся ли мы развивать отношения с Китаем? Да, конечно. У нас с Китаем хорошие отношения, потому что... Есть, факультет, есть программа на Факультете международных отношений, зарубежные регионы ведения, которая э, с акцентом на Китай. И поэтому связи с китайцами у нас есть хорошие. И мы расширим просто, э, расширим сотрудничество до менеджмента тоже. Теперь, значит, э, что касается бюджетных мест, надо огорчу вас, что на новые программы, на вновь открываемые программы бюджетных мест не предполагается. Через год они будут. В этом году у нас 15 мест на менеджмент и 10 мест бюджетных на управление персоналом. Еще вопрос. А вы не стесняйтесь задать вопрос голосом и выйти на экран. Дайте посмотреть, пожалуйста, на абитуриентов. Кто у нас? Задавайте ваши вопросы, товарищи, дорогие. Товарищи, дорогие. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Ну что ж, все, в чат да в чат. Здравствуйте. Здравствуйте, хорошо. Вы на экран не выйдете, Владислав? А, у меня камеры нету. Ну ладно, говорите так. А, Здравствуйте. Меня зовут, Владислав. Я, ну, я хочу поступить к вам. Изначально у меня был план таков, то, что я собирался поступать в Аугсбург, но из-за сложившейся ситуации, то, что наших учеников начали ну, выгонять из университетов Европы, я... Ну, Мои планы отложились на неопределенный срок, и я вынужден был искать хороший вуз в России, чтобы здесь уже развиваться и, наверное, жить остаток жизни. Или же, если вот как вы рассказывали о программе обмена, отучиться у вас и по программе обмена уехать жить в Германию. Ну, и учиться там. Такая, такая возможность еще рассматривается то что типа ну, у нас когда эта геополитическая ситуация закончится то нас также отправят по обмену в Германию, ну, в Германию в, Аугсбург, в Берлин какой-нибудь и ну, мы пусть... там продолжим ну, Берлин нас отправит да конечно рассматривается такая ситуация значит вот я еще хочу подчеркнуть какую вещь что мы даем образование ну, мирового уровня мирового уровня и когда наши студенты приезжают за границу или даже учатся, так сказать, как Ангелина нам рассказала, онлайн, мы не краснеем за них. Мы за них не краснеем, и они рассказывают, что они бывают сильнее других студентов зачастую. Понятно, значит, отмечают, что есть, безусловно, национальная специфика в разных странах образовательная, но всегда оценивают очень высоко образование, которое они получили у нас. Я, не... я правильно говорю, Ангелин? Ангелина? Ангелина, да. Да, да, я тут. А... Не обманываю ее. Нет, вы не обманывайте Действительно, у нас а, очень были интересные отношения, потому что все-таки французы, они сами по себе специфические такие, достаточно. Но с нами они были очень доброжелательные. У нас, когда с Габи были вопросы, какие-то мы всегда в WhatsApp писали. Мы даже подружились с ней, мы до сих пор поддерживаем отношения. Я сейчас не что... про это, я про то, что по уровню. Как, по уровню вы чувствовали, что по... вы в чем-то могли бы дальше? Если честно, вот у нас, получается, наши предметы, которые были а, с международным бизнесом связаны, конечно, немножко опережали их, потому что они рассказывали больше про какие-то, знаете, вот, э экологические там, аспекты, а у нас, конечно, больше финансов. Мы прям вот с Габриэллой а, достаточно много знали, когда у нас был их бухучет, бухгалтерский учет. Мы уже понимали, у нас мы имели представление, какие у нас были предметы. вот. И поэтому нам было немножко легче, конечно. Понятно. Спасибо. Вот за этот вопрос, будет ли день открытых дверей в очном формате? Знаете, мы очень надеемся, что да, где-то через месяц. Мы планировали сделать его 14 апреля провести. Очень надеюсь, что это произойдет. И я тоже говорю ура, потому что, что все-таки вот этот онлайн формат не дает вам возможность каких-то так сильных ощущений, понимаете? Понюхать воздух академии, почувствовать стилистику нашего факультета, нашего института, пообщаться вживую с нашими студентами, чтобы это, кстати, это общение происходило не на глазах у администрации, а в полуарах, понимаете? Мы это практикуем, чтобы они вам всю правду сказали. Между прочим, может быть кто-то даст вообще вот какую-то ссылку на чат соцсовета ВКонтакте как это обычно делать, чтобы, чтобы ребята могли к вам прийти М? Лиз да, я сейчас уже копирую, сейчас пришлю в чат минутку угу. чего управление персоналом, спасибо не 10 апреля мы думаем, что 14 Можно подробнее рассказать о том, чем конкретно занимаются специалисты по управлению персоналом? Специалисты по управлению персоналом занимаются всем. И мне кажется, что вот в новой реальности, которая сейчас перед нами разворачивается, Лиза Пухимич, правильно я говорю, да? Дело будет еще больше, на самом деле. Управление персоналом когда-то было лишь аспектом менеджмента, потом превратилось в совершенно специальную профессию. И это линейка очень больших, это целая линейка профессий. Это отдельно и набор персонала, это отдельная оценка персонала, это отдельно и вопросы обучения и развития персонала, это отдельно совершенно вопросы, связанные, связанные с бонусами и чем-то там еще, как это называется. -то? Бонусы, льготы. Бонусы, льготы и так далее. Это вопросы, связанные с развитием, формированием корпоративной культуры созданием, так сказать, технологического климата. Это очень гуманная, гуманитарная профессия. То есть это вот лишь на две копейки. Это кадровая работа, ну, в смысле отдел кадров. Правильнее психолога давно уже не отдел кадров, ну, в приличных организациях, правильно же? Это работа с людьми. Мне когда-то на очном дне открытых дверей вот тоже попросили рассказать, что такое управление персоналом. Я долго говорила. Какой-то нашелся замечательный папа, который сказал: А, я понял, это комиссар. Правильно, это комиссар. Это человек, который фактически доводит до обеспечивает, обеспечивает реализацию всех стратегий, всех управленческих решений. Потому что это и подбор команды, это и расстановка кадров. Я правильно говорю? Не дайте соврать, Лиза. Вы как человек, который вы как из окопа, как с передовой, с передовой линии фронтов. Абсолютно. Абсолютно, да, Арина Владимировна, я вас здесь поддержу и а, даже скажу немножко больше, что вот с учетом а, всех сложностей, да, с которыми там сталкивается бизнес, а, перед нами, как перед ну, управленцами стоит все больше и больше целей, все больше и больше новых каких-то инструментов с точки зрения развития персонала, потому что вы, как HR, вы несете Ответственность за атмосферу, за эмоциональный фон всего коллектива. Да, то есть вы можете проводить опросы, вы можете как раз-таки измерять эту температуру по палату. Сейчас уровень стресса ну, действительно высок, но никто не забывает про бизнес, никто не забывает про то, что там большинство компаний работает ради денег. И, соответственно, эту эффективность нужно обеспечивать. Как это обеспечивать, да, это одно из э, работа и ну, целей работы эффективного HR. Я немножко добавила. Нет, спасибо, спасибо. Да. Я просто смотрю на вопросы. Управление, ну, про, управление персоналом и экономику необходимо сдавать 4 экзамена или три. Не по выбору. На управление персоналом точно 4 надо сдавать экзамены. На управление персоналом. Потому что это такая сфера, так сказать, деятельности, которая... Разумеется, требует огромного кругозора, без которого не складывается, не развивается ни эмоциональный, ни политический интеллект. Это очень важно. А вот по поводу экономики мы думаем. Андрей Валерьевич, что-то скажете по этому вопросу? Андрей Валерьевич Коршунов, да, да, да, руководитель направления экономики. Да. Я думаю, что мы все-таки сделаем, это по выбору. Вот, чтобы не ограничивать ребят, то есть это будет либо английский, либо общество знания. Но это еще не окончательное решение, коллеги. Так что вот попрошу следить за нашими сайтами, там будет все официально объявлено в ближайшее время. Как правильно называется? Нет, какой-то был вопрос. Как правильно называется факультет? Мы называемся факультет международного бизнеса и делового администрирования? А факультет организации мероприятий, я не знаю такого. Может быть, это называется event management. Такого специального факультета нет, но в рамках направления рекламы и связи с общественностью, разумеется, такие дисциплины, связанные с организацией мероприятий, конечно, конечно будут обязательны. Вступительный экзамен. Иногороднем общежитии. Значит, дополнительные вступительные экзамены нет, не предусмотрены, но проводится тестирование по английскому языку, оно не имеет, так сказать, никакой институциональной юридической силы, оно нацелено на то, чтобы сформировать гомогенные группы, то есть приблизительно равные по уровню развития, чтобы никто друг друга не тормозил и не обижал своими амбициями. В нагороднем общежитии, к сожалению, только бюджетным студентам предоставляется общежитие. Но на самом деле иногородние студенты совершенно не страдают, потому что предложение по сдаче квартир существует достаточно, причем в районе, вблизи академии. И уже так с веками сложившаяся практика, когда люди, студенты кооперируются. И, в общем, это выходит не очень-то и дорого даже. Изучения китайского на нашем факультете нету. А китайские университеты планируются на английском, потому что бизнес-образование во всем мире традиционно проводится, осуществляется на английском языке. Давайте я про военную кафедру расскажу. Про что? А Там вопрос про военную кафедру. Расскажите, пожалуйста. Коллеги, у нас есть как бы, центр подготовки, да, как бы, который выполняет функции военной кафедры. Он у нас находится на метро «Текстильщики». Вот, так что, соответственно, если есть желание получить воинский профиль, да, как бы, то есть это не является обязательным. Да, как бы Сейчас отсрочка от армии не зависит от наличия военной кафедры уже несколько лет. Вот, но если у вас есть желание получить какую-то дополнительную военную специализацию, как бы, то, соответственно, у нас есть. Центр, который основан Минобороны, основан недавно, буквально, по-моему, в октябре прошлого года. Вот У вас есть возможность получить дополнительную военную специализацию в рамках деятельности этого центра, который фактически а является девочки? военной кафедрой. А девочки могут? По-моему, там нет разницы по полу, но вот не берусь утверждать. По-моему, -по -по -по у нас гендерное равенство в Академии. Вот, но не, не берусь утверждать точно. У меня в голове однозначно равенство. Вы согласны, что надо девочек тоже туда... Правильщик. Я верю, что женщина имеет право себя защищать и работать там, где она считает правильным. Спасибо, Андрей Валерьевич. <laughs> Спасибо. Можно ли посетить приемную комиссию заранее? О чем идет речь? Да, да я надо... ответила. В любой да. будний день, пожалуйста, с 9 до 6 можно будет приехать, заранее заказав пропуск. Пожалуйста, приезжайте, расскажем. День открытых дверей попро... День открытых дверей по программе управления персоналом совпадает. Это у нас один общий день открытых дверей факультета международного бизнеса. И это будет, скорее всего, 16 апрель, ой, 14 апреля. Следите, пожалуйста, за рекламой. После колледжа, Наташа. Это очень сложный вопрос. Я знаю, что в этом году меняются условия поступления после колледжа. Насколько я знаю, все равно ребята должны будут сдавать ЕГЭ. Но все-таки, вот ну, заранее тоже скажу, 16 апреля планируется день открытых дверей в Академии общий. Будет выступать и председатель приемной комиссии, и соответственно их сотрудники, и расскажут. Будут какие-то новшества, пока мы не владеем этим вопросом, но можно будет предварительно все-таки в правила приема заглянуть, посмотреть, как после колледжа будет в этом году поступление. Но однозначно, что есть изменения. Спасибо большое. Дорогие абитуриенты, ну кто-нибудь еще, может быть, рискнет задать вопрос голосом или показавшись на экране и показавшись на экране? Ну, хочется на вас посмотреть. Вы нас видите, мы все прям перед вами открыты. А мы вас не видим, как грустно. Нет, хорошо. Ну что ж, есть еще вопросы. Значит, давайте я резюмирую, что 14 апреля, скорее всего, 14 апреля, открытые двери вот, факультета международного бизнеса по всем направлениям, менеджмент, управление персоналом экономика и рекламой и связи с общественностью. 16-го академический, но академический будет в онлайн-формате. Ждем вас, милости просим. Надеемся, что вы сделаете правильный выбор. Желаем вам успехов на вашем жизненном пути. Если вопросов больше нет, то большое спасибо всем. Большое спасибо дорогим выпускникам. Большое спасибо дорогим студентам. Большое спасибо любимым коллегам. Большое всем спасибо. До свидания. Хорошего всем вечера. Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Ну, Владимир а можно что вечера? предложить коллегам? Что предложить? Экспромт. Если у вас есть желание посмотреть экскурсию по нашему спасибо. крылу, где у вас и аудитории, я готов провести, я сам, вот, если кому-то интересно. Прямо сейчас, по, по, по, по вечерней академии. А как это? Ну, я беру ноутбук, соответственно, переворачиваю и иду показываю я нашу академию. А -а -а -а. <свят> это второй корпус, это наше крыло. И, соответственно, сейчас мы можем увидеть, живем, коллегу, которая у нас ведет с нами в чате. Привет! <свят> <свят> и, как говорится, вашу маму и тут, и там передают. Это, соответственно, наш, наше крыло. Наш офис, чтобы вы не потерялись, когда к нам придете. Только ко мне в кабинет не заходил, ладно? Хорошо, я покажу, можно? Показать издалека можно? можно, да. О, соответственно, вот, вот, вот в этой замечательной комнате с волшебными цифрами 248 находится кабинет Ирины Владимировны Колесниковой. Нет, это деканат там находится. Ну, внутри же находишься. А внутри кабинет? находится кабинет, да? Да, внутри э, деканата находится кабинет. А вот за этими волшебными цифрами находится наша любимая кафедра английского языка 246. Правда? Не же? А нет, нет. Да, тут студенты находятся. Тут выход. Нет, мы сейчас пойдем в пристройку. Самый, самая красивая часть второго корпуса, это, соответственно, пристройка называется. О, привет. Это студенты магистратуры. Идут нам навстречу. Вот Андрей Валерьевич, заседание какой, а? А то. рабочее совещание. Так, закрыто нет, красивые залы, закрыты. Сори, это экспромт. Но в этих залах нас не пускают учиться. Ну, если сильно попросим, то пустят. В общем, так все стильненько, так симпатичненько. Ну, я думаю, что коллеги были в разных университетах. Просто показать, как говорится, кампус лицом. Архитектуру. Так. О. Да. Приятного аппетита. Это тоже студентная магистратура. Красота, страшные силы. Кулер. Соответственно. Замечательная карта. О, привет. Студенты на перерыве. Да. Ну, хватит, Андрей Ильич, хватит. Как Красоту сказать. показали. Да. А -а -а. Здорово. Отлично придумали. Спасибо. Спасибо, ребята, еще раз. Спасибо всем большое. Прекрасная идея. Четыре новых сообщения. Каких там четыре новых сообщений? Все прилично. кул, cool, Хорошо. Спасибо за экскурсию. Все, спасибо, спасибо. Спасибо всем, ребята. Свидания. Хорошего вечера. Всего хорошего. Спасибо всем. Пока-пока. А -а -а. пока. Рад увидеть всех, Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. спасибо.